В одного, в одного можно просто брать и таскать Обалдеть А ну-ка, Туилюх, А ну-ка, Туилюх, попробуй А, не, ну смотри, тоже сделал, но ну, тяжелее. тяжелее Все ради контента Итак, у нас на испытании гусеничный комплект Ете 129 Фр. Номер Лыжу мы уже взвешили 7,9 килограмм уже вместе Со всем установочным комплектом Погнали Взвешиваем Вместе с багажником Так, все 48 килограмм Воздухе висит Ну, минус стробы Отлично Решили снять багажные крепление для багажника и извешу. так 46 килограмм производитель говорит 45 46 46 46 а, ну все отлично прямо один в один идеально и что же почему 800 тысяч рублей поехали все болтики в этой установке сделаны из титана, все абсолютно, она сама сделана, выполнена из карбона Понятно, что внешний, эстетический внешний вид, также кевларовый, супер прочный и супер легкий ремень Ременная передача, все вот это быстросъема, ну, качество, конечно, выполнено огонь также расстояние между полозями маленькое, это для того, чтобы гусеница в поворотах закладывалась и чтобы легче было управление. Также елки, амортизаторы, конечно же, все самый топ. Вот такая вот Йетти.